Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали. Сегодня мы с вами будем готовить что? Кабачки. Я уверена, что кабачков сейчас у всех очень много, потому что их приводят мамы, бабушки, тети, братья, подруги. И кабачки – это такая универсальная валюта летняя. И поэтому рецептов из кабачков бывает очень много. Мы с вами готовили кабачковые супы, пекли оладьи, что только мы с ними не делали. Сегодня будем готовить классный ужин с мясом. Нам понадобятся кабачки, помидорка. Кстати, если помидорки нет, можно обойтись и без нее, тоже будет вкусно, но лучше все-таки добавить. Репчатый лук, сухой чеснок, мясо. У меня здесь филе куриного бедра, можно взять в принципе фарш, говядину, куриную грудку, индейку, что хотите. Но с бедром куриным мне нравится больше всего. Черный молотый перец, соль и сметана мы с вами сейчас делаем? Берем кабачок и делаем из него лодочку. Мы с вами разрезали кабачки вдоль и теперь нам нужно вынуть часть мякоти. Обратите внимание, что попку у кабачков можно срезать вот так вот, а можно ее оставить. Здесь делается так, как вам больше нравится. Берем обычную чайную ложку и вычищаем вот эту вот часть семечками. Вот такие классные лодочки у нас получились. Теперь мы с вами берем формы для запекания. У меня будет две, либо можно взять один большой противень. Складываем туда наши кабачки и наливаем немножко водички. Теперь мы делаем следующее. Разогреваем духовку до 180 градусов. И ставим форму примерно на 10-12 минут, чтобы кабачки у нас так слегка приготовились И теперь, когда кабачки стоят у нас в духовке, мы приготовим начинку Берем нашу курочку и нарезаем ее на очень мелкие кусочки Если хотите, можно использовать уже готовый фарш Курочку нарезали, у нас получились вот такие вот кусочки, практически фарш. И теперь нам нужно мелким кубиком нарезать лук и помидорку. Начинку мы подготовили, теперь идем Жарить. Берем сковородку достаточно глубокую, потому что начинки у нас много. Ставим ее на плиту, разогреваем в ней немножечко оливкового масла и сначала обжарим курочку. Курочка у нас пожарилась буквально 5 минут. Мы теперь перекладываем ее в тарелку и в этой же сковородке обжариваем лук. Если курица не дожарилась, это ничего страшного, потому что мы потом снова ее вернем в сковородку, и она у нас будет еще тушиться. Обжариваем лук буквально 2-3 минуты и добавляем помидорку. Обжариваем помидорку примерно одну минутку и добавляем обратно нашу курочку. И вот теперь мы это все солим, перчим, добавляем немножко сухого чеснока и кладем сметану. Лучше всего, конечно, использовать деревенскую, но, в принципе, можно взять просто хорошую жирную сметану. Чем жирнее, тем вкуснее. У меня жирность сметаны 20%. Перемешиваем все это, чтобы сметанка у нас покрыла каждый кусочек курочки. Будет очень вкусно. Накрываем сковородку крышкой, тушим нашу начинку примерно 10-15 минут. Она не должна полностью приготовиться, потому что она будет запекаться у нас потом в духовке вместе с кабачками. Просто нужно, чтобы она была такая альтенто. Ну что, наша начинка готова. Сначала мы ее попробуем. Мало ли, вдруг нужно добавить соль или перец. М -м -м. Очень вкусно, идеально, ничего добавлять не нужно. Поэтому сейчас мы просто раскладываем начинку по кабачкам и убираем их в духовку. Начинку разложили. Если у вас есть сыр, можно посыпать кабачки тертым сыром. У меня его нет, поэтому так тоже будет вкусно. Теперь убираем их в духовку. Готовим при 180 градусах примерно 10-15 минут. Посмотрите, не вся начинка у меня ушла, потому что кабачки всегда разной формы, разного размера, и рассчитать точное количество начинки практически невозможно. Но не переживайте, она очень вкусная, ее можно использовать ну, абсолютно с любым гарниром, можно отварить рис или даже есть просто так. Посмотрите, какие красивые кабачки у нас получились. Их можно подавать вот так вот, лодочкой. Можно разрезать на тарелочке и подать вот так. Надеюсь, есть риск, что начинка немножко убежит. Давайте попробуем. М -м -м -м. Весь нос в кабачках, но это очень вкусно. Наверное, это самые вкусные кабачки, которые я когда-то готовила, правда. Главное, что они очень сытные. Потрясающе. Пробуйте готовить по этому рецепту, пишите в комментариях, что у вас получилось. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк этому рецепту, и мы увидимся с вами совсем скоро. Пока!